Здравствуйте, сегодня у нас 10 сентября 2018 года, канал «Народовластие», программа «Плохие новости». Я, Вячеслав, со мной в студии «Соратники», на связи «Соратники». У нас, опа, что-то подвисает. Эй, да, что-то, висим. Так, вроде... Отпу, вроде отпустила. Так, у нас э, на связи соратники. Вот и в студии у нас прямой эфир. Вещаемый из дальнего зарубежья. Прошу прощения, если вдруг какие-то будут подвисы. Видите, YouTube работает ужасно. Совершенно... Прошу подписывайтесь на канал народовластия, даже если вы смотрите в зеркалах, чтобы у нас... Было большее количество подписчиков, и нас труднее было банить. Ну и в топы во всякие, чтобы выходить быстрее. Также прошу, помогайте каналу. Сейчас эта помощь очень важна и своевременно. Все э, наши реквизиты в описании под видео. Очень важно также, чтобы э, помощь люди оказывали тем, кто находится в России под... Э, Уголовными делами политическими и сейчас пытаются убежать, спрятаться и так далее. Звук видео окей, очень хорошо. Вот для них как раз вот эти вот ресурсы. Кошельки вот эти. Пишут: Здравствуйте, Вячеслав, и зрители народовластия. Здравствуйте. Так, вчера было 19 лет, как Путин прогремел на всю страну. Да. Имеется в виду взрывы, да? А, так, ну вот, интересные тролли стали писать. Мне понравилось, как один пишет, Путин, это Петр Первый. Я вообще чуть не упустил от смеха, представляете? Как раз а, в эти дни мы празднуем 200... 98 лет подписания нештатского мира, а, в общем-то, ну, окончание Великой Северной войны, там, в которой были и Полтава, да, вначале Нарва, потом Полтава, потом Гангут и многие такие серьезные победы, ну, и поражения, конечно, были, но в результате Россия получила то, что имеет сейчас, северную столицу, Санкт-Петербург, да, и это как раз сейчас мы празднуем и сравнивают Петра Первого, Петра Великого, сравнивают с Владимиром Мелким. Потрясающе просто, представляете, вот, как, как по росту, так и по жизни. Так, и вот спрашивают, что я думаю о вчерашнем митинге, сейчас это будет основная тема. Это основное, помимо того, что вчера был день танкиста, и мы всех танкистов поздравляем, я также, в общем-то, хотел бы поговорить о вчерашних событиях. Вот, кстати, сегодня ночью какой-то Махмудов. Человек явно не в себе. На Курском вокзале порезал двух человек. Видео посмотрите. Совершенно ужасное видео. То есть, сначала порезал женщину, потом ходил-ходил. Сзади подошел к мужчине, ударил его ножом. Мужчина сейчас в реанимации. Женщина э, в больнице тоже. То есть, они оба тяжелых. И полиция появилась не знаю когда. Если бы он захотел уйти, он бы ушел. Он там что-то от них прятаться стал с ножом. Они его... Стали пугать оружием То есть там такой ужас Полицейские, которые Так себя уверенно вели Задерживая безоружных людей Здесь увидев человека, который не в себе с ножом Просто упустили в штаны Такая мерзость вообще жуть То есть вот настоящие полицаи Которые ни к чему не, вообще не приспособлены Только вот безоружных бабушек Дедушек, молодежь Бить И Ну, сегодня, я так понимаю, начались аресты Трудно даже сказать, сколько людей по всей России арестовано Из-за так называемого несанкционированного митинга Рассказывают о возбуждении двух уголовных дел и задержании Я думаю, дел будет гораздо больше Так Печелов на заставке Елены Григорьева, я про нее писал, на какой заставке, о чем вообще речь. И... А, это на, на этой заставке, вот мне подсказывают, что... Да-да-да, понял. Понял, понял, что это где полицейский радостный, такой душит женщину. Понял. Мы поговорим об этом сегодня. Спасибо. Так. И... Значит... В Москве, в Питере в большинстве городов России, всего таких городов 83... Прошли мероприятия, связанные с протестом против пенсионной реформы. СМИ называют это митингом на... сторонников Навального. Как угодно можно это обозвать. В любом случае, это митинги людей, не сторонников Путина. Поэтому не надо пугаться. Кто-то там, может быть, как-то по-своему относится к Навальному. да, Я хорошо к нему отношусь. Так вот, пугаются. Не надо, это специально делают, это делают специально. Это митинг тех, кто не любит Путина, тем, кто э, не любит эту власть, кто не любит этот страшный феодализм, неофеодализм. Вот это чей митинг. И на охотном ряду избили людей вчера, люди собрались на площади Пушкинской, мы оттуда вещали, Марк Гальперин вещал. Оттуда, правда, как мы разобрались, вот тот шнырь, который за ним все время ходит, у него глушилка. Вчера это стало очевидным. Как только он убегал от этого шныря, вот можно посмотреть во, значит, во вчерашнем эфире, то эфир шел. Как только шнырь подходил поближе, все глушилось. Вот. И спрашивают, почему именно вас глушат? Ну, как, Ну во-первых, отрабатывают во первых отрабатывают на, на нас в общем-то те технологии которые потом применяют ко всем это тем более что они нас больше всего не любят потому что мы к конкретным вещам призываем не просто там как-то реставрировать этот режим немножко да а полностью его убрать чтобы восстановить конституционный порядок и Марка Гальперина вчера задержали Как раз во время вещания То есть заглушили вещание После этого задержали его Как выяснилось Отвезли в РОВД, где он просидел Три часа, а потом попробовал уйти Говорят, что за ним выскочил куча ментов Я не видел этого сам э, Видео, что-то не нашел Хотя пишут, что кто-то снимал И кричали, там, стой, стрелять будем Представляешь, то есть человеку За три часа ничего не предъявили Они больше трех часов не могут его удерживать И еще э, Угрожали ему оружием Тем, что будут стрелять И Значит, вот интересно, Рогозин на орбите написал тем россиянам, кто не, не, кого не устраивает пенсионный возраст шестьдесят пять лет, российская полиция Рос Роснацгвардия предлагает помощь в выходе на пенсии по инвалидности. Так оно и в общем-то было Вот пишет еще Федор Кашининников ОМОН, который бежал по лесенке у драмы Когда брали в кольцо Кричали мочи долбоебов Понятно отношение власти к народу Это не власть, это чисто вот этих полицаев И хватит себе врать Что полиция с народом Конечно не с народом Конечно полиция в большинстве своем Вот эти вот ОМОНовцы, ОМОНовцы Мы вчера говорили, это некие уроды Такие, то есть генетические музыки Мусор, совершенно генетический мусор, который, в общем-то, нам в дальнейшем и не нужен будет ни в коем случае. Почему? Потому что, представляете, ну, понятно, почему это делают всякие путинские ушлепки. да? Они получают какие-то там бешеные деньги, там покупают яхты за полтриллиона долларов, а эти работают за мизерную зарплату, то есть, приблизительно за пятую часть, тех денег, которые получают полицейские в какой-нибудь засранной стране. Не в какой-то серьезной стране, а в какой-то ну, в стране третьего мира. Пятую часть они от этих денег получают, и за это они готовы мочить людей. Вот этих, как они изволили вырыться. Что это такое? Это высшая степень садизма, им это нравится. Вот я посмотрел фотографии, конечно, которые там были жуткие, конечно, фотографии. Вот смотрите, вот он доволен собой, вот доволен. Вот что здесь не хватает? Как вы думаете? Вот разрывающиеся башки не хватает. Вот прям вот она здесь вот к месту, вот эта голова, которая в хлам разрывается, так баба, как в кино, понимаете? Вот очень. А это не кино, это жизнь. Вот смотрите, вот какой киношный кадр. Вот, смотрите, какой довольный, прям счастливый такой уродец, бля. бьет человека дубиной вот этой, такой он счастливый, бля. вот смотрите, вот такой вот, медвежонок, такой вот встретите на улице не подумайте, что это садюга настоящий. Прям вот настоящий садист такой, настоящий чикатило. Если бы он не работал в полиции, я не знаю, может, совершал бы сексуальные преступления какие-то, потому что, ну, ведь он удовольствие получает колоссальное. Я вчера уже говорил, я сам работал в милицию, уволился, потому что милиция начала несвойственными делами заниматься. Меня потрясло, что создан был какой-то ОМОН. Бля, какой ОМОН, о чем речь? Потом начали заставлять разгонять какие-то митинги. Какие митинги, о чем вообще речь? Я сразу написал рапорт и ушел. Мои товарищи не пошли ни разу никого разгонять, весь отдел. Начальник сказал, что никто никуда не идет. ну, Потому что все, в общем-то, и решили, что никто никуда не идет. Других заставляли это делать, но делали-то они это без удовольствия. Вот пишет мне, Марко задержал лышника Алексей Окопный. Да, это такая жирная тварь, такой, да, отдаленно напоминающий человека. Ну, я думаю, что мы ему привет передадим этому окопному в окопе, да. Вот. И. Значит, инвалидов били, фотографии огромное количество и видео, как избивали инвалидов, и много произошло столкновений, радует только то, что люди... Вот есть, конечно, моменты жуткие, когда девушку там Утаскивают на Дмитровке, кажется, это было на Большой Дмитровке Она кричит, зовет на помощь и куча мужиков, которые просто снимают на телефончик Но, с другой стороны, очень много людей, которые отбивали своих товарищей Это уже правильно, потому что если... С этой стороны агрессия, она должна встречать ответку обязательно. Вот. Потому что они должны понимать, что дальше будет хуже. Что дальше будут отвечать еще хуже. И в конце концов все дойдет до того, что дойдет. Но они пока не понимают. Потому что они, ну, они не сильно умные там все эти путинские. Давайте говорить откровенно. Там одни вот именно долбоебы. То есть, они не понимают, во что они ввязались. То есть, они устроили нам феодализм. Ну, что ж, ну значит, выход будет как из феодализма. Как выходит из феодализма? Ну, при помощи плаки. Это показали англичане, больше всего и лучше всего показали французы. Из феодализма выходит при помощи гильотина. Ну, другого пути-то никто не придумал. Не, ну, были какие-то другие пути, но там, где было понимание... А где не было понимания, там была только гильотина. Поэтому я что предлагаю? Я предлагаю, во-первых, всячески по стражам правопорядка показывать негатив. Ну, там, недоброжелатель, недоброжелательство свое, да, там, как, как угодно. Плевать в сторону, там, фу на вас, фу на вас еще раз. То есть, они должны понимать, что они не встречают поддержку нигде. Что их везде считают за сволочи. Вот мне письмо... Также написали с просьбой рассказать всем о том, что э, очень хорошее движение. Ну, я прям прочитаю. Лучше сейчас прям одну секунду у вас отниму. Попытаюсь найти это письмо. Чтобы... Борис написал мне письмо. Уважаемый Вячеслав, пожалуйста, дочитайте письмо до конца. То, что я предлагаю не глупости и мелкое хулиганство, а эффективный спо спо способ через шкотство и смех помочь русскому человеку избавиться от рабского мышления. Надо в вашем эфире озвучить предложение, подрисовывать Путлеру на портреты гитлеровские усы, а еще лучше это фотографировать и подписывать э, э, решетка усики. Во всех учреждениях, школах, поликлиниках портретов тысячи. Начеркать усики ручкой или нацарапать по стеклу э, ключом секундное дело. Путин с усами – это уже путлер, это образ, который будет проникать в мозг каждого. Кто увидит, пожалуйста, озвучьте это предложение. Надеюсь на, на понимание. Вы и, и, и первый, кому я пишу, дальше посмотрите. Стараюсь также обратиться к другим блогерам с совестью Я предлагаю нашим э, зрителям Всем написать Всем блогерам во все э, Так сказать э, Социальные сети И в общем начать Такую акцию Путлер назвать И очень хорошее предложение Замечательное предложение На мой взгляд И Так Сейчас вернемся так, и вот э, Кто что знает о... Пишите, пожалуйста, сейчас прямо в ленту О тех, кто задержан Кого там уже осудили Кого еще собираются Кого держат, кого выпустили То есть нам нужно понимание того, где люди -то Находятся вообще, куда они делись Потому что как-то э, Очень мало информации Людей очень много задержанных э, А информации мало Поэтому нужно понимание Кроме всего прочего в Москве акция началась как бессрочная, проходила на а, Пушкинской площади. К вечеру а, там пригнали каких-то метельщиков, убиральщиков. Вначале каких-то алкашей пригнали, которые сидели там, в общем, раздражали народ. А, ну, чтобы было трудно людям находиться рядом, да, когда тут алкаши какие-то. Вот. И... Потом, значит, эти ГБшники, Ешники, всякие, которые не спят, не отдыхают, представляете, они притащили каких-то дворников, попросили разойтись, люди... Ушли, но потом пришли к памятнику в Тимирязево. Уже и собирались сегодня у памятника Тимирязево. И меня просили озвучить, что там собираются люди. Но и я хотел уже выходить в эфир, но узнал, что как раз в этот момент э, всех задержали. 16 человек задержали у памятника Тимирязево. И... По какой причине? Они просто сидели там, разговаривали и все. То есть, представляете, люди сидят, 16 человек приходит по и задерживают. В любой стране мира такое возможно. И вот избивали людей, которые двигались в сторону охотного ряда вчера на Дмитровке на большой. И так в Питере. На этой вот Пироговой Тоже произошли столкновения Там Дымовые завесы ставила полиция И много много всего Всякой всячины Вот так Сейчас я Вот Питерская да, Фотография наверное Самая Самая такая разошедшиеся, То есть, задержали ребенка, его тащат, он плачет, ну там уже шутники приписали, что пойдем к Путину, он тебя в пупок поцелует и так далее. Вот в Питере проволока такая была, то есть, готовились по-серьезному, они готовились более серьезно. Смотрите, это они собирались растягивать, чтобы протестующие не прорвались. То есть, они готовы вот э, такой ягозой, она очень травматичная, жутко травматичная. Во многих тюрьмах мира она запрещена. Это чисто российское изобретение запрещено во многих тюрьмах мира. Представляете, то есть почему? Потому что если человек полезет или животное, то все может получить травмы, которые будут несовместимы с жизнью. То есть по артерии порежет крупные сосуды, и человек истечет кровью. И, и они готовы то есть, защищать свой режим вот при помощи такой проволоки, при помощи оружия. То есть они четко себе представлять, что рано или поздно протестующих придется убивать. Сейчас это совершенно невооруженным глазом видно. То есть, они отмерили все этапы, и они пройдут и этот этап. И они, многие из них, те, кто умный, они понимают, что на этом все не закончится. Они понимают, что им придется улететь. Но для них самое главное, как можно дольше просидеть, чтобы как можно больше украсть. И все. То есть, у них нет каких-то запредельных целей. Все их родственники получают паспорта за границей. То есть, они все отбывают туда совершенно спокойно. А здесь остаются только те, которые должны выкачивать ресурсы, выкачивать бабло. Вот. И. Так, ну, тут вот много я взял различных, так сказать, рассказов о проявлении садизма. Ну, просто сейчас времени нет, поверьте на слово или посмотрите в интернете. То есть, основная масса полицейских – это садисты. Тут это надо констатировать абсолютно четко. То есть, если Ламбразо там а, в свое время... В произведении анархист описывал э, такого, э, как бы так сказать, идеального служителя закона да, То вот они точно к нему не относятся Они относятся к второй категории да? То есть, две категории стреляют в людей да? Две категории То есть, вот э, отличные служители закона, которые стреляют для чего? Для, ну, на войне, например да? Для того, чтобы выполнить боевую задачу Помните, как генерал-маршал а, обратил внимание, что огромное количество людей, которые высаживались на пляж в Нормандии, не стреляли. Или стреляли так вот просто. А целенаправленно противника противник стрелял всего 2%. Вот оказалось, что из этих 2% 1% – это так называемый процент. Ломбразо, да, то есть анархисты, вот те самые, из которых получаются хорошие судьи, полицейские, военные и так далее. То есть, это некая другая порода людей. И преступники, такие, которые стреляют заради удовольствия, и убить им человека, это еще легче, чем убить курицу. Да? Вот. И вот в полицию России как раз набрали вот тот самый процент вот этих преступников. И они везде, обратите внимание. Очень жаль. Но о чем это говорит? О том, что когда все начнется, они, конечно, будут стрелять в людей. И, и конечно же, они потом понесут заслуженное наказание, очень серьезное. Я думаю, вплоть до смертной казни. И вот. Альшер мне написал «Сегодня читал много новостей о том, как задерживали участников протеста в городах России. Во время задержания родители отбили своих детей и кричали полицейским и нацгвардейцам. Что же вы делаете? Мы платим вам зарплату, а вы бьете наших детей. Те оправдывались, мы исполняем приказ, мы люди подневольные». Мне вспомнился эпизод из советского фильма «Волшебная лампа Аладдина», где новый хозяин приказал Джину убить Алладина. Аладдин говорил Джину, ты мне друг, э друг, отвечает Джин. Э -э но я раб лампы. Да? Также эти полицейские, нацгвардейцы, они не хотят, но они рабы Путлера. Не знаю насчет не хотят. Вот Смотрите фотографии. Тот, кто не хочет, он, он и не делает, он и не ведет, он и не активничает. Посмотрите, активничают как раз подонки, вот эти негодяи, вот эта сволочь. И протестующий на Кузнецком мосту, видео очень хорошее есть, не успел его положить. Шли, там барабанщик сидел какой-то, ну, который играет там на улице И он ритм отстукивал, они кричали, Путин вор Очень-очень мне это понравилось И в Нижнем Новгороде прошел, прошла акция Там никого не задержали, то есть прошли по улице до площади Минина это было шествие выкрикивали лозунги полиция не реагировала то есть полиция там велась абсолютно спокойно и на многих кстати акциях полиция так сказать нейтрализовалась вот Песков, когда ему заявили, спросили, что, как там действовала полиция, он заявил, что вы знаете, что полиция действует строго в соответствии с законом. С законом, представляете, и говорит, прекрасно осведомлены о правовых последствиях таких шагов, от те, кто провоцировал, это провокаторы и вы знаете также что были и хулиганы и провокаторы которые поднимали руку на стражей закона что недопустимо и что также карается по закону добавил песков и я могу сказать песков представляете в мурманске прошла очень большая акция протеста на ней не было ни одного полицейского там не было ни одного задержания там никто ни на кого не поднимал руку. Люди прошли совершенно спокойно по Мурмуску и разошлись. И не было ни одного эксцесса. Где были эксцессы? Там, где появлялась полиция. То есть, кто является самым главным нарушителем закона в путинской России? Полицейский. Самый вообще главный, конечно, Путин. Это самый главный нарушитель всех законов, какие только существуют, даже, даже законов естественных. Да, он все время пытается естественные законы нарушить. Так э, если спуститься на низовуху, то все его представители, ФСБшники, там, ФСОшники, полицейские, как только они в общественные отношения ввязываются, все происходит полная жопа. То есть, пока их нет, что-то нормальное там как-то саморегулируется. Как только они появляются, все. А дальше уже они привлекают кого-то к уголовной или какой-то административной ответственности за то, что вот пошло все не по их. А по их это противоестественно. Не может пойти по их. Когда человеку скажут, ты вот давай по этому дому поднимайся вверх, по стене, вертикально, да, Скажет, нет, есть закон темирного тяготения. Тогда мы тебя посадим. Да? Или там скажут, давай ты не будешь дышать. Потому, что это воздух наш. Ну, собственно, так они и говорят. В Саратове прошла акция. Тоже, я так понимаю, никто не задержан. Потому, что полиция не вмешивалась. Хотя стояли, говорят, там стеной стояли. Вот. И пишут, что это была самая большая акция. Вот пишут. В Волгограде полиция пыталась задержать Болтахова сейчас. Ну, в общем-то, это ожидаемо. Это вот прям в прямом прямую мне тут пишут. Да, Сейчас он с сердечным приступом в больнице. Да. Ну, кто там еще из Волгоградских есть? Поддержите, не надо. Да, смотрю, час эфир, лучше... Помогите бултху, чем нужно. И связь организуйте. Это очень важно. Так. Я не согласен с тем, что это была самая большая акция протеста. Если вы помните, 26 мая в 130 городах это официально, еще неофициально, в 48 населенных пунктах прошло. Вот. Я имею в виду те, которые никто не учитывал. И... В Новосибирске толпа к отделу полиции прорвалась вечером уже. То есть пытались освободить координатора штаба Навального Сергея Бойко. 40 хамоновцев перекрывали улицу, какие-то там эшники всем этим делом командовали. Вот везде разрекламировали лысого эшника Павел Золотухин, такой лысый ешник везде... Обязательно присутствует И я, я, я вот обратил внимание куда В любом мероприятии, где какая-нибудь Подлая подлость, Там обязательно какой-нибудь лысый ФСБшник Такой специальных набирает То есть, как, как в том анекдоте Про письку с Василием Ивановичем Помните, когда говорит Василий Иванович в академию Ездил, учился и там что-то Все время бухал И ничему, конечно, не научился Но на последнюю лекцию пошел А лекция была по географии и учитель, преподаватель очень заволновался, увидел, такие военачальники пришли и стал рассказывать, им что-то рассказывать, а они такие спохмелая. И он говорит, а вот вы знаете, как аборигены в Африке страуса ловят? Нет, не знаю, он говорит. они берут лысого человека, закапывают его так, чтобы была видна одна только лысина Страус думает, что это его яйцо, садится на эту лысину А тут, значит, его за ноги хватает, так Страус поймут. Ну все, после этого в части разъехались, Василий Иванович приезжает Пока ехал, тоже всю дорогу бухал, выходит с похмела, ну ему поднесли стакан, ушлепнул Бойцы стоят, бойцы, слово говори, говори что-нибудь, чёрт говорит, а знаете, бойцы, как в Африке эти аборигены страусов ловят, нет, не знаем, берут лысого человека, закапывают так, чтобы видны были от яйца, страус думает, что это его садится на эти яйца, а тот его хватает, и так страус поймал. Петька говорит, Васильевич, а зачем лысы убирают? Он хрен его знаю, может, у них яйца больше. Вот почему в такой вот команде всегда какой-то лысый, я не знаю. Может, у них яйца больше, действительно. Вот. И в Кургане, вот очень понравился мне Навальный лайф, написали, что в Курган умеет задавать правильные вопросы. Вот это прям... Наша тема Правильные вопросы. Сейчас я вам покажу. Плакат очень мне понравился. О, Господи. Никак не могу найти. Вот. Пенсия или Путин? Вот это вот очень хороший плакат. Молодцы, прям 5 баллов. То есть все должны понять, что Ну, конечно, не только Пенсия или Путин, вообще жизнь России или Путин, но хотя бы вот надо начинать Пенсия. Пенсия или Путин, образование или Путин, здравоохранение или Путин и так далее. И молодцы. То есть, Курган прям молодцы, умеет задавать правильные вопросы. И за, пишут за несанкционированное э, участие в акциях. Задержан был э, экс-мэр Екатеринбурга Ройзман. Ну, судя по всему, он сам сел в, в автобус зак то есть, его туда никто не запихивал, видео есть. Он, я так понимаю, задержали всех, кто был рядом, но, наверное, он... Приличный человек, даже не, наверное, я в этом уверен на 100% И он решил, что он должен быть вместе со всеми Понятно, почему Ройзмана катапульсировали, так сказать При помощи всяких вот таких выворотов То есть, чтобы вначале пачкали грязью, оговаривали Потом не смогли победить все равно, да И просто отменили выборы ну, понятно, потому что если бы он был мэром, он бы согласовал эту акцию. А зачем? Это им все нужно. Им это абсолютно ничего не нужно. И... Так что вот я могу еще повториться. Ждали, конечно, они от нас гораздо большего. Потому что менты и там всякие зеленые человечки были. Они были вооружены боевым оружием. У них были всякие проволоки, там какие-то катки, чтобы давить, вот эти вот всякие новые машины и так далее. То есть все у них было наготове. То есть они готовятся к реальной войне с народом. Реально они готовятся нас убивать. И вот мне понравилась инструкция для протестующих. наш Канада опубликовал, как надо фотографироваться в Автозаке. Вот это вот очень мне понравилось. Прям 5 баллов. Вот так надо фотографироваться в автозаке. Вот это с Майдана. Кадры с Майдана, вот это автозак. Вот, вот так и должен выглядеть этот автозак. Вот это его нормальное рабочее состояние. Я так понимаю. То есть, если народ хочет быть в своей стране хана фотография, так чтобы напомнить людям разницу вот между. Вот это вот. И вот это. Вот это мне гораздо больше нравится. Вот прям. Я не знаю почему, но может. Хочу еще, вот мне написали, напомнили, хочу еще сказать спасибо за помощь, которая поступила в субботу вечером. Я понимаю, кто помог, знает, о чем я говорю. Так что большое спасибо ну, я думаю, что не, не могу знать, у меня нет в Москве актуально, нет после того, как забрали шестнадцать человек. Но что нужно продолжать протест, это совершенно однозначно. То есть его надо наращивать и безусловно он должен быть всеобъемлющий. То есть в каждой пырловке нужно, чтобы люди протестовали везде. То есть у нас нет никаких других вариантов, кроме как избавиться от режима Путина. И чем быстрее мы это сделаем, тем меньше будут наши потери. Вы посмотрите, какие потери мы уже несем. Если бы, вот предположим, в болотное, да, болотное, в 2012 году переросла в гражданскую войну. Вот самое страшное гражданскую войну. Что Россия понесла бы такие потери, как сейчас, что ли? Вот смотрите, не было никакой гражданской войны, потери жуткие, население вымирает, количество убийств страшное, здравоохранения нет никакого, дети, шалберники, потому что образования нет, куча голодающих, вообще толпы. Что происходит, поймут только через 2-3 поколения люди. Потому что анализу это не поддается. Последствия отдаленные будут еще страшнее. Если тогда произошла самая жесткая революция, вот самая жесткая, то есть там со всеми вытекающими на фонарях, ну еще, ну это бы считалось бы, ну максимум, тысячами, там, ну три, пять, да, где-то так. Ну и хер с ними, извиняюсь за выражение, о чем речь вообще, представьте соотношение. Соотношение, представьте, здесь миллионы, мы теряем страну, сейчас не будет России, до Волги она вся будет китайской, здесь не пойми, что будет, Путин будет рад. То есть, чтобы потешить вот этого пидора, мы вот это все делаем, что ли? Ужас какой-то. Да... Вячеслав Вячеславович, проверьте почту, Елена Григорьевна, наш соратник Я уже понял, я проверю, конечно, все, мы вот фотографию показали И какая помощь от нас нужна, обязательно будем оказывать И по возможности, так сказать, помешаемся Так, и вот... В Хабаровске видео тоже размещено страшное совершенно. Девушка Вика, 16 лет, стояла просто с флагом. Ее сластали, закрутили так, что я не знаю с чем. Если бы она с минометом стояла, наверное, они бы так не налетели. С флагом, с российским, с этим триколором, я бы его в руки, мне противно был бы взять. Она с ним стояла, но ей 16 лет, в общем, она там верит в Россию, да, и Утащили, там нельзя в Хабаровске уже Там надо с китайским что ли флагом Стоять, я не знаю, вот мне очень интересно Те люди, которые в Хабаровске У нас есть, как-то вмешайтесь Интересно, надо в суд обратиться Чтобы за разъяснением С каким флагом-то можно по Хабаровску Губернатору там написать Но я так понимаю, что он скоро слетит, этот шпрот Вот Ну, поговорим еще об этом сегодня Десрочная акция в Москве продолжается очень хорошо, мы ее поддерживаем. Давайте информацию. У памятника Рахманинова. Ну, Сергей Васильевич прекрасный музыкальный вещь писал, да? Прелюдия особенно. Помните, та, которая в старшем сыне. Помните? Это вот как раз. И должно стать прилюди. Там, там, там, пам пам пам пам пам пам пам пам так что я думаю вот это как раз тема тема современного протеста прелюдия Рахманинова так что это очень хорошее место я прошу нас, наших всех товарищей потом досмотрите помогайте там людям туда нужно ну по крайней мере оттуда посмотреть что там происходит писать в социальные сети и туда Зарядные устройства Нужны видео Любое, да, потому что быстро батарейки Садятся Ну продукты, вода Как обычно То есть сейчас Нужно Продолжать протест по максимуму И наращивать его Нельзя сдаваться нам некуда деваться нам нужно только идти до конца все другого пути нет Такого еще поймите не было в истории человечества чтобы отмотали назад как вот как кинофильм то есть нас привели в феодализм нам рассказывали о том какой херовый советский период ну предположим херовый да не очень хороший там были плюсы были минусы и так далее но вот представьте, что происходило тогда. Тогда мог какой-нибудь Брежнев отправить своих детей, там я не знаю куда, гражданами Голландии, да, откачивать туда миллиарды, какие-то вся шобла его вокруг, тоже качать туда миллиарды за бугор, народу рассказывать про патриотизм, сами... Кайфовать за бугром да, Иметь личные самолеты Дворцы и так далее У всех если что-то было Было служебное И ничего за пазуху не, не положишь И не утащишь за бугор Сейчас разворовывается все А народ Должен так сказать Жрать ложкой вот это говно Которое называется путинский патриотизм А это именно говно Потому что к патриотизму это вообще никакого отношения не имеет и вот Маша написала Ну, наверное, только в России терпилы будут проклинать людей, вышедших за их права Упрекая их малочисленности и неправильных действиях У меня все от души противно Конечно, но, Маша, во-первых, нам нужно понимание, что не только терпила, Это еще и тролли делают Это еще и тролли делают Да, и, конечно, если... Они там все время разочарованы. Но если мы вас разочаровали, да, то покажите пример. Очень хороший метод сержантский Делай как я, да? то есть пошел и сделал, нет проблем никаких. В Петербурге активист в маске Путина э, проехал. Вот мне очень понравилось это накануне. Вот активист в маске Путина в телеге, значит, запряженные, значит, вот бабушки тащут, да, дедушки и так далее. Очень, очень хорошо, очень креативно, это доходчиво. То есть людям нужно показывать вот именно такие картинки, вот такие сюжеты. Это очень доходчиво, очень красиво. И. Циротели предложил памятник поставить Пушкину, ой, Пушкину, извиняюсь, Путину, конечно, Путину, в полный рост, в полный его, блядь, рост. Хорошо написал Гуга Карлович, полутораметровый шибзик на 100 метровом постаменте, будет смотреться очень символично. Да, и вот... Видите, таких людей задерживали. Так, это ребенка мы уже показывали. То есть, Россия... Все прекрасно понимают. То есть, если говорят, Россия спит, Россия не спит, Россия все прекрасно понимает. И вот в Лицее 82 пишут до еще и до выборов, в субботу, там, в пятницу, заставляли расписываться за то, что не пойдут на митинг 9 сентября. Представляете, вот, вот эти учителя, которые также попадают, они заставляют расписываться. Вот чему такие ублюдки могут детей наших научить? Вот я считаю, что когда сменится власть тех учителей, которые работали в этих избирательных комиссиях, нужно лишить профессии, прям запрет на профессию, не допускать их к работе с людьми близко, особенно с детьми. Все, сразу всех на выход с вещами. Без всяких пенсий. Они не хотят пенсии, не надо. Вот, то есть, будет определенная категория граждан, я уверен, это очень большая категория, которым пенсии не нужны. За них лучше будут получать пенсии те, кому они нужны. Вот этим учителям, которые делали эти выборы, пенсии точно не нужны. Я буду за это голосовать. Может быть, это жестоко, но, как в том анекдоте, жестоко, но справедливо. Вот. И... Жириновский устроил рок-н-ролл, очередной пришел со своими этими жлобами да, в, на Пушкинскую площадь, докопался до какого-то гражданина, тот ему что-то не так сказал, устроил потасовку, потом эти его жлобы этого гражданина били. Жаль, что никто не вмешался. Вот Почему -то никто не вмешался, я не могу понять, их надо было просто там затоптать нафиг. Что, испугались Жириновского, что ли? Помилуй Бог. Нашли кого бояться. И вот побитый Жириновским в Москве оказался украинцем. Ну, в общем-то, он оказался жителем ЛНР. У него украинский паспорт. И написал он заявление, что его Жириновский а, там побил. Да? Ну, может быть, и правильно сделал. Хотя, конечно, лучше бы там был прям разобраться со, всеми этой, со всей этой сволотой. Я уверен, что один из главных законов, который мы должны принять сразу же, взяв власть, это закон об обязательной наркологической экспертизе. Все работники органов государственной власти, все работники органов местного самоуправления, я уж не говорю про полицию и всю остальную армию, все должны будут проходить наркологическую экспертизу не реже одного раза в неделю. Я думаю, может быть, даже и чаще какие-то должны проходить. Обязательно мы должны быть уверены. В психическом здоровье тех людей, которые осуществляют государственные полномочия. Никто из них не должен быть наркоманом. Большая часть полиции сейчас – наркоши. Большая часть ФСБшников – наркоши. Большая часть депутатов, кремлевцев и так далее – наркоманы. Поэтому это еще одна из проблем. Ну, вы понимаете, что наркотики очищают, так сказать, человека от морали. Какая может быть мораль? Никакой, абсолютно. Вот такие вот дела. Помните, когда с у меня был эфир? Я предложил там прям с эфира взять, поехать. Но я же не просто так предложил а конкретно Жириновскому. Я же знаю. Поехать и сдать анализы на наркотики. Причем я предложил всем, кто баллотируется в Госдуму. И сколько же людей последовало, моему примеру? никого. Я один поехал, сдал, да, все нормально. Я не употребляю ничего. Ни наркотиков, ни алкоголя, ничего. В отличие от всей этой шоблы, понимаете? Так. Так. Жирком охрана была. Ну, там были тысячи человек на улице. Какая охрана может спасти от... Разъяренные толпы, о чем вы говорите? А вот активисты Белукурихи, это такой поселок в Алтайском крае, провели митинг по указке властей. Вот так они провели митинг. Я думаю, что скоро все митинги будут так проводить. Вот хочу прям показать. Так, так, так, так, так. О, Говорят, он в 10 километрах был от населенного пункта. Ну, тут видно, по крайней мере, населенного пункта нет, видите. Вот это митинг такой. Долой-долой, я долой», так это называется. Жуткие дела. Вот. И это против повышение пенсионного возраста. Хотя, в любом случае, даже такой митинг, он, он хороший. Так, и вот выборы прошли, ну, естественно, с нарушением, но выборы были совсем смешные, конечно. То есть, вот участок 260 Батайск, видео показали, вбросы делались, поймали на этих вбросах, сейчас уж никто. В Якутске избирательница обнаружила, что вместо нее проголосовали другие, и за мужа в том числе, который умер 15 лет как? И она спрашивает, а ей там пытаются объяснить, что это не в той графе. Но это обычная разводка. Это вот ваш соседка пришла, не в той графе поставила и так далее. Это такая хрень. И жителям Смоленска пригрозили штрафом за неявку на выборы. Ну, то есть, в Смоленске э, там... Явка должна была составить там 3-4%, да? поэтому развесили объявление, что административная ответственность за неявку на выборы, чтобы таким образом увеличить количество граждан. В Пскове завели уголовное дело из-за призывов портить бюллетени на выборах. Я не понимаю, в чем состав преступления. Воспрепятствование свободному осуществлению гражданинам своих избирательных прав. Кое это Гражданин свободно, может же гражданин порвать бюллетень, может, призывать его к этому можно, можно, какой же это воспрепятствие, воспрепятствие всего схватил, не, не дам я тебя осуществлять и так далее, вот то, что они делают, это воспрепятствовать. уникальные совершенно ребята эти, жуть, представляете, и в Приморском крае вот на выборах губернатора лидирует Тарасенко, от которого значит, исполняющим обязанности поставил Путин. Но это неутешительно для Тарасенко. Потому что 46% он набрал. То есть, он не победил в первом туре. Надо сказать, что если он стоит у руля, у губернаторского, и не получил в первом туре место, то во втором он, скорее всего, его не получит. А как? Ну, кто за него будет? В первом туре проголосовали, там какие-то учителя, врачи, там что-то пытались накидать, сделать. А во втором туре, представьте, там идет кто-то. Да? То есть, ну, вот, представьте, Единорос и все остальные. Ведь так же распределяются. То есть, голоса всех остальных, они же не уйдут Единоросу. Они уйдут, скорее всего, второму номеру. И это все прекрасно понимают, кто на него будет работать, зачем, чтобы потом огрести геморрой, когда он, он проиграет. Так что у него очень слабые шансы. А самые слабые, конечно, у Хабаровского губернатора Шпрота, да, хорошая фамилия у него, то есть этот Шпрот умудрился получить. Значит, вот. Господи, второе место, да. С результатом 35%. То есть, ЛДПРшник 35,81. Значит, вот этот шпрот 35,62. Это максимальное число. Вот я могу забиться. Это максимальное число, на которое он мог рассчитывать. Все. Теперь следующий, второй тур он получит меньше даже потому что те, кто его поддержали в первом туре, и увидели, что нифига с этого ничего хорошего не получается. То есть они побегут сейчас договариваться с этим ЛДПРшником, скажут, слышь ты, там нас не обижай, мы сейчас тебе будем помогать, своих подтащим, чтобы они за тебя голосовали и так далее, и так далее. То есть вот я, я не думаю, что он сможет договориться там с коммунистами А коммунисты смогут свой электорат Развернуть за шпрота да, За единую Россию Конечно нет Поэтому коммунисты Которые набрали 15,74% Будут сразу же договариваться с ЛДПРшником А все остальные будут это прекрасно понимать И поэтому тоже будут договариваться с победителем Так что такие вот пироги интересны Я так понимаю, что Определенные были договоренности На эти выборы и кое-какие Округа просто слили То есть были принципиальные округа и были Непринципиальные, как хотите Там так и варитесь Но видите, без помощи Москвы не смогли Свариться нормально В 16 регионах прошли выборы в парламент Во Владимирской области Значит ядро набирает 35 процентов ЛДПР второе место 29, КПРФ 20, в Кемеровской области Ядро набирает 57 процентов удивительно, как же там кто там вообще мог голосовать за это странное ядро в Ульяновской области. КПРФ обходит Единую Россию 42 процентов а у Единой России 24% очень хорошо. Хотя понятно, что регионы слили просто, то есть, вот. Ну, Улья, Ульяновскую область просто сли. То есть, если была жесткая команда крутить карусели, как обычно, забрасывать и так далее. Все из-за чего происходит? Из-за того, что низкая явка. А явку решили не накачивать, как у Путина. Накачивали явку. Да это не явку накачивали. Это тащили туда врачей, учителей, солдат, кого хочешь по 10 раз, чтобы они проголосовали. Это не явка. Это не явка называется. Так и здесь. То есть, низкая явка. Люди сами не идут. Идут только конкретно Коммунистический электорат идет, и все. Ну, и те, с кем еще нормально поработали. Но ядро не может нормально с людьми поработать, потому что единороссов вместе с Путиным ненавидят. Поэтому при низкой явке парадокс, но ну, они проигрывают, да. То есть даже вот их хваленные там бригады, так сказать, врачей, учителей, они могут только, когда с жестким курбачом из гипопотамовой кожи их загоняют, как тех у этих слонов, помните, в фильме там, мат, мат, мат, вот тогда они да идут, там что делают, а здесь их жестко так не загоняли, другими методами решили. Вот в Иркутской области у единой России только 26 у Курореф 31 да. И Забайкали приблизительно одинаково, там у всех где-то около 25% ЛДПР, у КПРФ. Ну, то есть, они раскачивают другие партии: КПРФ, ЛДПР, другие парламентские, потому что я не знаю, как кто будет голосовать за ЛДПР, кому они нужны. Ну, ладно, у КПРФ еще свой электорат. То есть, это такая игра уже на опережение. Ну, потому что они понимают, что сейчас вот. Если э, вот эти вот реформы, э, они запустили, то они должны чем-то пожертвовать. Ну, давайте пожертвуем голосами за Единую Россию, отдадим там КПРФ, ЛДПР, все равно как надо голосует. Так что все будет нормально. То есть, наши, что называется, и... Единая Россия проиграла выборы коммунистов в парламент трех регионов – в Хакасии, в Иркутской и Ульяновской области. При этом в Хакасии губернатор остался тот же, помните, который людей называл «паразитами». В прошлом году, да, он там рассказывал, что вот вы должны там идти ягоды по и собирать. Вы что сидите на попе ровно? То есть, и, и все время чего-то требуете от власти. Вы паразиты, он говорил. Ну, он стал губернатором, то есть, это было принципиально. Остальные вещи не принципиальны. Вот в Саратове, например, по тому округу, где был Олег Грищенко, покойный, который освободил. Прошла Ольга Алимова от КПРФ. Ну, я хорошо знаю, она очень хорошо работает, вопросов нет, но Единая Россия никого не выставила там. То есть, я понимаю, что договоренность с Володиным, это чистый его округ стопроцентный. Поэтому, если с ним договоренности не было, этого не могло бы случиться. То есть, каким... Образом э, договорились. Единая Россия не выставила своего кандидата. То есть, если бы договорились и выставили, нужно было бы сливать, когда Единая Россия проиграет. Володин поступил э, хитрее: видите, кандидата не выступил. Не, не выставил, э, с коммунистами договорился. Зачем это ему? Ну, Нужно, так сказать, просчитывать, что они показывают, что вот народ, многим ведь не нравится пенсионная реформа, но приходится вот так вот через колено. А на самом деле просто это, это другие наперстки. Это те же парламентские партии, которые они точно так же контролируют. Абсолютно так же. То есть, очень хорошо вот это вот показательно, да. И... Вот кто тут? Еще. Ну, губернатор Хакасии я уже говорил, который сказал народное население, вы просто паразиты. Ну, видите, голосовали за него. Паразиты голосовали за этого Кренделя. На самом деле нет, на самом деле там нарисовали все, конечно. И. Вот в Красноярском крае УС одержал победу. Ну, то есть все, кто Путину нужны были в Тюменской области, в Нижегородской области, в Псковской области, то есть, все, все этот Сергей Цивилев в Кемеровской области, Которого он поставил, тот шаг 81% набрал, почти 82%. Да, и, естественно, Воробьев, Собянин и все остальные прочее. А там, видите, ну, там, там не получилось. На самом деле, Чистая игра, картина маслом такая очень противная, которая показывает, что нет другого пути кроме революции. Никаких не может быть э, выборов. Да. Но ну, вот они вам показывают, что... А вот вы видите, вот сейчас народ поднатужится и благодаря выборам э, сможет что-то изменить. Это сизифов труд. Как только вот эту вот штуковину, да, этот камень сизифов будет доказать, Катан до самого верха Он слетит и покатится вниз Потом его снова переть Для этого это и делается То есть пока Кому-то не надоест Хакасика ПРФ победил ПРФ победили этого Ушлепка, да? Очень хорошо Это значит я пользуюсь Старыми сведениями А то мне прям принципиально было Чтобы вот этот вот ушлепок Улетел, который народ паразитом Называл я так понимаю, что в парламент там победили. А вот уточните. Вот. И. Так. Собянин объявил о своей победе на выборах мэра Москвы. Ну, Сам себя выдвинул. Сам себя зарегистрировал. Сам себя избрал. Сам объявил о своей победе. В общем, нормально. Такой правильный чувак. Правильный не Вот. И вот пишет, ря на ряде участков отменили то голосование. То есть демонстрируют, видите, выборы у нас есть правильные. Не надо идти там э -э -э -э, воевать, да? Американский борец... Джефф Монсон стал депутатом Гордумы Красногорска, представляется, то есть муниципальный депутат, который не знает ни одного слова по-русски, то есть ему знаешь, там какую-то гарнитуру будут переводить, это вообще очень смешно, то есть это вот чисто путинский вариант, Единая Россия предложила ему в этом Красногорске избираться и он стал депутатом и Депутатом э, стал работник ГАЗа, который Путину задал такой правильный вопрос. Помните, вот этот тот работник Артем Баранов, за то, что умеет задавать Путину правильные вопросы, стал депутатом. Виктория Скрипаль не прошла в Ярославскую думу по итогам выборов. Ну, наверное, и, и не должна была. В общем-то, ей, э, я так понимаю, кинули в качестве кости для того, чтобы она делала какие-то заявления, она все сделала. Зачем она там нужна в этой Ярославской думе? Она теперь и не нужна. Вот этот Востриков тоже, я так понял, не прошел. По крайней мере, информация перед эфиром такая была, что... Остриков не прошел, он, ну, тот, у кого вся семья сгорел в зимней вишне, и которую Единая Россия таким образом купила, чтобы он не квакал, она, э -э -э, в общем-то, его использовала, больше он и не нужен, зачем от Остриков. И... и То есть, кидняк такой в общем, все, пообещали ему все, не волнуйся, братан, Будешь депутатом. Ну, получила от одного места уши, и я думаю... Эта наука будет для Востриковых, потому что потенциальных Востриковых очень много, которые готовы маму родную за депутатский мандат продать. Нужно понимать, что, что можно пролететь. Как помните, анекдот -то, когда э, объявление мужичок читает, что 100 тысяч рейх смарок тому, кто. Расскажет, где партизаны Но он раз в комендатуру прибегает Настучал, где партизаны Говорит, давайте 100 тысяч Рейхсмарк, ну ему пиздюлей дали Выкинули, и он идет такой весь, Размазывает кровавые сопли Говорит, ты денег не дали И с партизанами как-то Неудобно получилось Вот приблизительно Так вот это И Путин в зарядье выступил Там открывали Новый кинозал Зарядье И Хорошее название, никто ему не зарядил там Надо было ему там зарядить, конечно И рассказывал о том Что Москва становится Более комфортабельной для жизни То есть жить стало лучше Жить стало веселее Мы прям вот э, смотрим э, Все эти, так сказать Высеры сталинские, гитлеровские Каждый день улавливаем у Путина там сидит какой-то шкет, который, значит, ему все вел пишет, и вот у него прям один в один. А, и так, премьер Абхазии погиб в ДТП по возвращению из Сирии. То есть ехал-ехал, а в него, говорят, какой-то наркоман врезался, улетел он в Кювет. Перед. Недалеко от Абхазии я от, от Сухуми Я вспоминаю, как мы В восемьдесят году Ехал я на автобусе Такой жирный водитель Едет, а я сижу на ступеньке Покуриваю Туда вот в щель Вот, а курил, И он мне говорит Смотри, смотри Я раз заглядываю приподнялся на ступеньки заглядывая, а там обрыв жуткий совершенно, там метров, я не знаю, ну больше ста, гораздо больше, не знаю сколько, и там внизу маленький домик какой-то, какие-то деревья. И, он говорит, а, и поворот как раз. И мы прям над обрывом зависли. И он говорит: смотри, вот туда, к человеку, к этому. Машины падают, падают, падают. И, ну, опасный такой поворот и аварийность большая. Я думаю, сейчас будет продолжение. Действительно, говорит, весь мандарин переломали. Вот это вот она всю жизнь запомнила, что падает. Высота такая. Тот, кто -с -с -с -с -с мандарин сломал, у нее <свеч> точно шея уже не целая. Он уже в лепешку разбился. Говорят, что тот, который врезался в премьера Абхазии на девятке в наркотическом опьянении, ну, в общем-то, нормально для Абхазии. И интересно, обратить внимание, 7 сентября Миллер попал в ДТП, да, вот, кстати, вот пишут, что он ехал по своему дому завтракать из спальни в кухню. Ну, он, не сп... наверное, в кухне не завтракает, у него, наверное, столовая или он... В постели завтракает. Вот я сейчас покажу его вот дом. Вот и вот дом, да, действительно, там можно в ДТП попасть. Представляете, вот всякая сволочь живет во дворцах. Причем в Версале. Версале, фактически! В зимнем дворце, в Версале. То есть, и все это за счет кого? За счет народа. Это же вообще государственная организация Газпром. Была, пока Миллер там не стал руководить. Представляете, Рахман всех повязали пишет так что и кортеж Дадона, игоря додона президент молдавии попал в аварию вначале писали ничего страшного все хорошо дадон отдел с легким испугом потом Просочилась информация, что пострадала его мать, потом сказали, что нет-нет, мать не пострадала. А сейчас вот четкое заявление, что в тяжелом состоянии ее, общем-то, в больничке лечат. И, ну, что, Путин. Бедоносец, да, там в Иран приехал, в Иране землетрясение С Дадоном общается, у Дадона авария Посмотрите, вот с кем он не общается, обязательно происходят какие-то проблемы Я там про деморажерей вообще не говорю То есть, нужно, помните, недавно совсем говорили, какой геморрой будет у Дадона Вот, пожалуйста, сразу же выскакивает я думаю что это не последний сейчас будут продолжать падать там самолеты путинских друзей вертолеты и так далее то есть ну потому что все на мазии ненависть людей очень сильная она аккумулируется путиным но он каким-то образом защищен и распространяется на тех кто рядом то есть по ним бьют эти молнии так а вот в кафе «Аура» в Марьино на юге Москвы гражданин Киргизии сбил группу людей. Он с ними поссорился, они вышли, он разогнался на машине. И девять пострадавших, один из которых погиб, трое в критическом состоянии. Представляете? Есть... Вот полиции чем надо заниматься, предотвращать такие вещи. Они ходят, детей ловят. Ну, потому что это полиция путинская, им совершенно наплевать, что там происходит, кто там. Что там Я не успел прочитать Уже забанили Вот и Пьяный мужчина избил женщину Полицейскую На станции метро Медведкова. Видите пока полицейские били детей Тут вот женщину полицейского побили Знаете Должно какое-то вот ощущение Быть там сожаление Наплевать. Вот потрясающая ситуация. Они научили нас плевать на то, что с ними происходит. Вот сейчас, представьте, вот там летит самолет, например, с Путиным, грохнется. Вот Путин ил 96 300 битком набитый всякими спиногрызами, хлебососами путинскими шлепнется. И что мы будем делать? Да плясать будем отщать, радоваться, открывать шампанское, особенно если с ними Путин. Улетит к верхним людям. Это вообще будет праздник самый главный. И помню, он летел с Аяцкого на вертолете, и вертолет свалился в воздушную яму, в какую-то дикую совершенно, причем Ми-8 так вот на бок вниз пошел. Но я, в общем-то, владею этим предметом, понимаю, что в жуткую попали ситуацию, а еще в ночное время, то есть ориентироваться пилоту очень сложно... Ночь еще в облаках Представляете вообще То есть ночью негры уголь воруют Как на той картине Пилот сам оказался все вырулил И я зарекся Я потом говорил себе миллион раз Я лучше буду на этажерке на какой-то летать Что угодно буду делать Я не полечу больше с теми людьми Которые если разобьются Все будут радоваться Потому что и я тоже разобьюсь вместе с ними И все будут радоваться что я погиб Так что такие вот дела Пьяный житель Волгограда напал топором на полицейского. Ну, полицейские вызывают очень жуткую агрессию сейчас. Те, кто смотрит э, э, э, в Ютубе э, новости, э, просто очень сильно заточены относительно полиции. Если неустойчивая психика, то все. И... Двое мужчин зарезали собутыльников в ходе сторы В Москве девушка убила 17-летнюю подругу в Ямал-Ненецком автономном округе. То есть, жуткие дела идут. Люди до крайней степени уже разогрелись. В Сочи расстреляли криминального авторитета. Ну, в общем-то, так и должно быть. Продолжаются разборки криминальные. Это наведение Путин навел порядок. В Москве произошла массовая драка какие-то активисты движения Лев против. То есть это какое-то движение опять путинское, вот этих путинских хлебосовцев, которые там типа стоп-хам и вся остальная мразота, которые докапываются до людей, что те курят там на улице, распивают спиртные напитки. Вот я не курю, не распиваю спиртные напитки, я никогда не докопаюсь, Ну сидит, пьет он, да и, и на здоровье, это его личное дело вообще. И представляете, вот, с точки зрения криминала, да, ну человек сидит, пьет, ну какой процент, что за этим последует общественно опасное деяние, очень небольшой, 99 процентов, что ничего не последует, а что тем более не последует, если он просто сидит, сигарет курит, а если вмешиваться в этот процесс и вмешиваться не полиции, не там никому-то, а вот каким-то вот этим Лев против ну, стопроцентный мордобой, то есть, 100% общественно опасные деяния, мы, последствия мы не, не, не можем понять только изначально, до чего это дойдет. Просто до синяков, побоев или до убийства, или до убийства нескольких человек. Мы не можем рассчитать, но что от побоев да, и до убийства нескольких человек, вот в этих рамках обязательно что-то случится. Ну и зачем? Как можно поощрять вот эти? Вот провокаторы, про которых Песков говорил, вот это провокатор. Плавучий вот. кран, кран врезался в опору Крымского моста. Видео очень хорошее есть. Потом э, утонул буксир "Шквал" в Керченском проливе всех спасли, то есть все тонули, врезались. В Москве более чем в 10 раз превышен порог запаха серого Ну, видите, вот народ надышится и, и вперед. И, да. и в Москве ко дню города установили необычный светофор с танцующим, светящимся человечком. Ну, обнюхался и все, и, и пляшешь. Да, вот этого сероводорода. Интересно, то есть, это заходишь. Какую-то будку, там совершаешь какие-то движения, а светофор показывает, что совершает человек, который в будке. А если туда двое зайдут и какие-то необычные движения будут совершать, светофор будет показывать интересно. пишет Много знаковых событий, да? стоп ха, молодцы, учат быдло, а лев против провокации докапывается до славы. А чем стоп-хам-то ха, лучше? Абсолютно такая же сволочь Что это такое? Пенсионеров-предпринимателей хотят освободить от взносов в Пенсионный фонд России Маму Володина, конечно, а как же? У Маму Володина, вон сколько всего Наработано, да, а представляете, все, все сейчас губернаторы от своих мам получили да, эти наследства, да, у кого поумирали, они, вот там, этот, Ткачев 500 миллионов у него мама наработала, у Володина там вообще, я не знаю, сколько миллиардов и так далее. Конечно, должно быть, освободить этих мам от взносов в пенсионный фонд. Ну, у кого, какие пенсионеры-предприниматели в России, о чем речь? Эти пенсионеры, это только если они э, родственники, на которых запи чиновники записали свои барыши, да. Так. И вот... Сверхдержава пишет, вдумайтесь, мы живем в стране, где одна баба купила диплом судьи, потом 18 лет судила людей, поднимаясь по карьерной лестнице, Поэтому, по, потом это все обнаружилось, прошло аж два года, как все всплыло, провели заседание и ее просто немного понизили в суде, да, действительно, это вот судья, как она хахалива, да, ее из областного состава областного суда вывели там из коллеги из коллеги жесть конечно так и вот э, сведения об имуществе Собянина интересные опубликовали, которые он официально, фотографии с э, избирательного участка официально декларирует. Общий доход за 2017 год 6 миллионов 531 129 рублей. Недвижимое имущество. Один гараж 26 метров. В гараже, сука, живет. Ханты-Мансийский автономный округ Югра. А в Югре живет, а в гараже. Денежные средства Находящиеся на счетах 3 миллиона 168 000. Все, ничего больше нет человек. человека Как у тыша хрен да душа Представляете, в гараже живет Летает на самолете в Югру, чтобы ночевать Наверное, в гараже Эх, е-мое Жуть, и, и такие варианты прокатывают. представляете И Интересная вещь Пишет вот Девичья фамилия жены Медведева Светланы Линник, братья Александр и Виктор Линник получили в, в, в банк, а, банк а, кредит 700 миллионов. Мне пишут время. Я сегодня на 10 минут позже начал. Как, как тут... Кредит 700 миллионов долларов на 10-11 лет, процент по которым полностью оплатило государство. На эти деньги успешные бизнесмены, в кавычках, выкупили почти все агрокомплексы России. Теперь вся прибыль идет не в бюджет страны, а к ним в карман. 16,5 миллиардов рублей в год или 1,4 миллиарда рублей в месяц на двоих. Ну неплохо, а что же, конечно. Все, все как положено. Вот интересно, Ник Ротенберг написал, российская элита хранит наши деньги в британских банках, их дети учатся в британских вузах, дома они покупают в Лондоне, их жены стоят в очереди на получение гражданства Великобритании, мучает вопрос, а это точно российская элита? Да, вот такая вещь. Интересно еще, что пишут, что сын Сергея Нарышкина. Да, того Нарышкина, который думал возглавлял А сейчас аж внешней разведкой Командует, как оказывается он Всей семьей Его сын э -э, Получает вид на жительство в Венгрии Ну потом я думаю гражданство они получат Чтобы Евросоюз э -э, Евросоюза было гражданство В Венгрии у них там очень хорошие связи Бизнесы и так далее Так что у них Видите, для них нет вопроса Рухнет или не рухнет путинский режим для них вопрос, когда? Они уже готовятся, приготовились. Они уже приготовились катапультироваться в любой момент. И они думают, а что они так долго тянут-то? Они, они нас ждут только. Они говорят, а что они так долго? Давно в любой другой стране вышли, блин. а здесь они тянут и тянут. Вот так... Курс доллара превысил 70 рублей впервые с марта 2016 года. Ну и главный вопрос, конечно, такой, который многих волнует. Синот РПЦ ответил на назначение константинопольских экзархов на Украину. Ну кто такие экзархи? Это те, которые командуют вот этим экзархатом, что ли, как он там называется, то есть по местной вот этой вот церкви. То есть назначили... Руководителей Тех, которые будут Размежеванием заниматься Фактически вопрос С представлением автокефалии То есть самостоятельности украинской церкви Решен, а соответственно Русская православная церковь Пинком ноги будет Послана с Украины Почему это произошло? Ну, Потому что я понимаю так, что Все остальные православные церкви Не воспринимают русскую православную Как христовую церковь они понимают, что это КГБшная мразота, которой командует коммерсант, да, там, я не знаю, как его еще обозвать, где одни садомиты и вообще... То есть все попраны каноны, где мерзость вот Кирилла, она зашкаливает, что даже все остальные церкви руками разводят, говорят, ну да, ну что ж, бывает. То есть никогда в жизни бы за это не проголосовали если бы Кирилл сам не был виноват. То есть в том развале, который происходит, прежде всего виноват Кирилл, Путин и вся эта шобла. И вот я написал для СРПЦ, указали ее место. Она опиралась на Россию, на русского царя, который стоял во главе церкви. А да, сейчас на кого она опирается? Она опирается на... Путина, да, который травит по всему миру людей, грабит там, совершает террористические акты, опирается на Кирилла, который поощряет свое окружение садомитов, который занимается бизнесом, ну и так далее, и так далее. Так что а вот тут рассказывают, что Константинопольский патриарх назначил себя Восточным папой. Да нет, никем он себя не назначал. Они просто все прекрасно понимают, они видят, что ну, с Кириллом и со всей этой шоблой больше можно поиметь геморроя. Они что же, вы думаете, не отсчитывают, что Путин бедоносец? Они же не дураки, и, кроме всего прочего, они реально верующие люди. И они видят, что получается. Так что. О, Путин принял. Поручил принять меры по снижению уровня смертности на Дальнем Востоке. Говорит, так, пусть живут долго принял меры, все, молодец, поручил, При... еще призвал, надо было сказать. И вот Путин заявил о готовности искать развязки по вопросу мирного договора с Японией, то есть слился, слился, все, то есть приехал на Дальний Восток, все, отдаем, все. Путин и АБ утвердили дорожную карту по совместным проектам на Курилах. Ну, как вы помните, год-два назад вам уже говорили, постоянно повторяем, что в начале там, Совместная хозяйственная деятельность Там безвизовый въезд Потом мосты туда А потом все Так оно и есть в сфере рыболовства Морепродуктов, туризма Ветряной легкой энергетики Обработки мусора и так далее Ну то есть японцы все правильно понимают Путин все им подписал что нужно и Пишут вот парк Закрывают где памятник Рахманиного Чтобы люди не пришли Представляете, как они боятся всего этого. Но ищите другое место. В любом случае нужно продолжать протест. Нужно продолжать, чтобы постоянно какой-то огонек горел, теплилось. Вот. И я бы анонсировал ряд встреч с Путиным в 2019 году. То есть, он уже определился, когда они будут встречаться. И когда в 2019 году заберут острова. Путин раскритиковал глав Минтранс и минэкономразвития за что раскритиковал? Потому что они там что-то не знали. Вот Орешкин не знал, что его ведомство отрицательные дало отрицательные заключения. Вот и, господи, еще какой-то хрен я уже не помню, как его там зовут. Дитрих, Дитрих, бля Как прям это Путин э, подбирает из этого, что ли Из э, Щиты меч, да, там Персонажей, бля Себя там, Йоганом Вайсом считает что... В общем, Дитрих вот этот Неправильные цифры э, Сказал, а Путин А Путин знает правильные цифры И ткнул его носом и Орешкина тоже ткнул носом, что тот не в курсе, что вот, э, оказывается, Трутнев заявил, что деньги нашли на строительство судов, а вот Минэкономразвития отрицательное дал э, заключение, Орешкин не знает. И, ой, Господи, такой цирк, такая мерзость. И... Остров русский предложили сделать территорию киборгов. Ну, такой, Сколково Еще, чтобы украсть еще денег. киборг. Какие нахер киборги? Представляете? А вот там такой рогозинский будет киборг с палкой в жопе. Блядь, мы вот это уже проходили. Вот пишет, полиция гуляет в парке вместо людей. Так, ну, это, наверное, завтра я вот очень много новостей тут такие которые обязательно надо рассказать и покритиковать так особенно это связано но ну, это уже кстати в пятницу вот многие вещи были тут высказывания всяких российских министров о том что они в будущем будут делать обязательно надо про это все рассказать это очень смешно просто вот на Восточном, на космодроме, новая проблема, да, там у них, оказывается, цемент был плохой, гораздо хуже, чем тот, в котором джентльмены удачи ехали, некачественный бетон получился, и в результате столб для взлета космических кораблей весь с пустотами оказался, его надо ремонтировать. Поговорим об этом тоже. также. Так... Сейчас быстро хотел еще какую-то новость Вам рассказать Ладно, тогда это до завтра уже Как-то не получается Нельзя объять необъятного Как Козьма Прудков говорил, да? Алексей Толстой и Братья Жемчужникова, да? Так, сейчас я попробую Запустить донат и прочитать. Что можно сказать? Вот сегодня э, Я сейчас, секундочку, такой анализ подвести обо всех этих протестах. Есть масса народу, которые говорят о том, что это не надо делать ни в коем случае, что народ не готов. Народ никогда не должен быть, не, не может быть готов. То есть народ должен видеть, что это вот здесь происходит и сейчас, и готов должен это поддержать. Именно поддержать. Не организовывать, даже не участвовать, а поддерживать. Ну, так народ устроен, и это нужно понимать. Организаторы, и участники первой волны – это совсем другие люди. Поэтому народу надо дать возможность, то есть сделать кастрюлю, в которой он сварит суп, то, где, где, в чем он будет участвовать. Он не может участвовать ни в чем, понимаете. Вот когда ничего нет, давайте участвовать, давайте. Давайте варить суп из-то пора. Давайте. Ну, вы мне кастрюлю дайте. Кот верный, Мариночка. Слава, добрый вечер. Всем нашим привет. Денька на дело. Девятого прошли в колонне и у прокуратуры, и у Лубянки, и по всему центру поражали... Глаза обывателей, страх изумления, в пересмешку с безумием, скандировали, это касается всех, и руки прочь от пенсий, а они ржут, какие пенсии мы кушаем, да, этого права, то есть масса дебилов совершенно... Каких-то невообразимых, каких-то хтонических дебилов, Такие из-под земли, такие, как Ви, блять, вылазит и такой, вот только не внешне, хотя и внешний тоже, ну, а внутренний вот он весь в каких-то корешках в земле, вот в этой, такой вот он, какой-то хтоническая сущность, такая вот у него душа подземная. У этого человека он смотрит: А что это вы тут делаете-то, Владимир из Финляндии? Психиатр из поликлиники МВД говорил, что там лишь 30% нормальных людей с морально-психологической точки зрения. От 70% можно ждать всего, но если прольется большая кровь, свое получится все 100% плюс семьи. Ничего личного, просто психология масс в экстремальной ситуации, тем более за правое дело. Да, спасибо, это точно. Батыр, как думаешь, почему исследование э, Филиш... Фельштинского и Литвиненко Относительно причастности Путина э, И ФСБ э, К взрывам Домов в 99-м Не признали в США Ну потому что для этого нужны какие-то э, Так сказать очень серьезные доказательства. И если такие доказательства были представлены, то все равно не будет это признано. Почему? Потому что ну, тогда что-то нужно делать. А они никогда ничего не хотят делать. Они хотят все в подвешенном состоянии, чтобы было. Понимаете? Запросто это признают на следующий день после того, как мы уберем Путина. Скажут, да, это он. Это, о, посмотрите, какая скотина. А до этого нет. А какой смысл? Зачем? Валерий, есть... Народе стремление к свободе, да, очень хорошо, есть в народе стремление к свободе. Холодильник, здравствуйте, Вячеслав Вячеслав хотел вас спросить, если в России начнут массу убивать полицейских, то какой план противодействия полицейские могут э, предпринять? Не знаю, но и со, самый невероятный план, у них, у них же ума палата. Ну, начнут, например, еще больше трамбовать митингующих там или еще что-то. Я, я же не знаю, как они будут себя вести. Максим, всем удачи, всем удачи, спасибо. Артур СТ. Набираем ход на усмотрение. Спасибо. Валерий, спасибо. Трамп из Киева, Киев смотрит, отлично. Иван, 8,7. Половина рыжу. Да, отлично, спасибо большое. Так, вот. Укупник Аркадий. Аркаша, большое спасибо и доброго здоровья. Так, до завтра. Сегодня уже будем заканчивать. Многое чего сегодня не сказали. Напишите нам, потому что очень много информации еще доходит о том, что происходило в разных районах, в разных городах. Очень. Хочется, в общем-то, иметь представление о масштабах всего того, что произошло 9 числа. Потому что, ну, все-таки э, какая-то э, должна быть исчерпывающая информация о задержанных, в том числе и про Марка, расскажите нам. Потому что масса информации, которая не доходит, и, и мы не знаем, что происходит. Э, подписывайтесь на канал «Народовластие». Помогайте тем, кто борется с режимом, помогайте каналу под описание, под видео, там все наши кошельки, реквизиты. И... Да здравствует революция, до завтра, до свидания.